Uh, нет, походу укусит. Валя <свят> <свят> отсюда, дурак, блядь! <свят> Всем привет, ребята! Рад вас приветствовать на моем игровом канале. Сегодня мы с вами начнем проходить The Walking... The Walking Dead от Telltale. Я из telltale игр проходил только Игру Престолов, и у меня, собственно, есть там уже какие-то наработки на обзорчик, так что, в принципе, ждите. Я думаю, что в скором времени я должен его доделать. Хотел записать э, прохождение Игры Престолов, но что-то вот у меня как-то не сложилось. Сегодня с вами начнем проходить The Walking Dead. Говорят, что это лучшая игра у Telltale. В принципе, я не спойлерил себе практически ничего. Ну, может, что-то спойлерил там несколько лет назад, там что-то видел в Ютубе, но в целом ничего себе не спойлерил, ничего не смотрел. Сегодня с вами начнем первый сезон с первого эпизода прям все с самого начала я игру не знаю не знаю если там какие-то элементы хоррора или чего-то такого но в общем сейчас узнаем ну я какую-то аналогию увидел с Last of Us ну то что типа вот Ли Эверет ну вот как здесь написано защищает юную Клементину ну вы сами поняли какая аналогия мне пришла в голову в общем да начинаем с вами с первого сезона с чего все началось? Ли Эверетт пытается выжить во время конца света, ищет искупление своих грехов и сражается, чтобы защитить юную Клементину. Вот. Погнали! Начинаем с вами играть. Я на самом деле не знаю, что мне сделать пока со звуком, потому что ну, тут на 10 все. Давайте я поставлю у себя на 8. Потому что очень громко я не люблю когда. Что по графике у нас тут стоит? Полный экран, высокая... Ну, давайте так и оставим. Я не буду ничего крутить. Управление ВСД, выбор диалога. 1, 2, 3, прокрутка вариантов действия. Хорошо, я понял. Погнали. Погнали, субтитры включить. А, сейчас, секунду. Чувствительность мыши 10. Не очень люблю, когда у меня большая часть сенса, но сейчас посмотрим. Сюжетное уведомление включить. Показывать взаимодействие, все включить. Так, все, настройки мы с вами покрутили. Давайте начинать Поехали а, Выберите стиль интерфейса Стандартная помощь от интерфейса И уведомления после важных выборов в игре Без подсказок интерфейса а, Не, давайте стандартный Эпизод первый Новый день Поехали Я надеюсь, у меня не будет плавать картинка Иначе перезаписывать Совместно со Skybound Entertainment, The Walking Dead. Я еще очень долго думал, кстати, куда ставить все-таки вебку вниз-влево и все-таки вниз-влево-вверх, но он вот решил все-таки вниз-влево поставить, я надеюсь, не будет ничего мешать. Well, i reckon you didn't do it then you know what they say about reckoning i don't but i reckon it's a lot like assuming yes yeah, something like that You know, i've driven a bunch of fellas down to this prison lord knows how many usually it's about now i get the to... i didn't do it я думаю, наверное, буду зачитывать все таки Всегда можно промолчать. Ну, давайте я промолчу, в принципе, так пусть и будет. Mm, much, Это не ты... очень разговорчивый, да? Ну, да, ты правильно понял. А, я могу осматриваться. Ух, мать твою, что тут творится? Погодите секундочку. О, вот. Так, зеркало заднего вида. Я четко отслеживал твое дело, ты же и змейкона, ничего я не, не, не понял, не, не, не увидел И что ты думаешь? Я просто рад, что выбрал закон и непорядок, как это крупная дурно пахнущая дельца Даже если ты не виновен, многое случившегося уже не отменить Хорошо, ладно, а, так, вот это тоже москвит Передают the... что-то важное для All тебя? Да, все важное, но эта коробка никогда не затыкается. Если сидеть здесь и слишком много обращать на нее внимание, можно рехнуться. Долго там препода преподаешь. У меня племянник у Джор Джор Джорджини. Шестой год пошел. Ты встретил свою жену в Атенсе? Хочешь знать, как мне это видится? На самом деле не очень. Ну что ж, не повезло вам, это моя машина, у тебя есть право хранить молчание, но это не значит, что я обязан молчать Что я обязан молчать, да С интонациями, конечно, у меня проблема Еще Так ш... А, в любом случае, ты, может, женился не на той женщине Мужик, что тебе хочешь от меня? <смех> <смех> так, тут можно что-то еще осмотреть а, нет, это я смотрю. А, нет, не смотрел вот это. Тебе придется научиться не беспокоиться о том, на что ты не можешь повлиять. Че за дичь тут творится? Так, ну. Я это вроде все смотрел. Я как-то перевозил его однажды. Хуже не придумаешь. Он не прекращал твердить, что он этого не делал. Пожилой уже мужик, большие глаза, спокойный взгляд за парой очков, как умников И он плачет, говорит, что не делал этого Плачет, распускает сопли, вот ровно там, где ты сидишь Я понял А потом он начинает пинать селение сзади, как суетливый ребенок в самолете Я говорю ему, прекратите, это же государственная собственность Я буду вынужден применить силу и тут он останавливается и в отчаянии начинает звать маму Мама, это все большая ошибка, это был не я Может он был невиновен? Невиновен? Этого хрена словили с руками по локоть в крови Когда ребята вошли, он резал ножом свою жену А потом этот кровавый убийца сидит в моей машине и плачет, что это не он Впрочем, сам себе то он, не... сам себе-то он верил да, ну и жуль ты жуль ты рассказываешь. Ты гон, мэр, Это доказывает, что если человек уверен, что его жизнь окончена, он может сдать и сойти с ума. У меня для тебя еще одна история. Я бы сказал, не такая грустная, чуть повеселее в следующем эпизоде. Я текст читал, придурки. У меня еще звук капец громкий. Я капец обосрался, чуть не умер тут сейчас. Я не знаю, буду ли, кстати, зачитывать вам диалоги, просто это очень утомительно, и я не всегда. у меня нет привычки зачитывать их вслух. Ну, я постараюсь, конечно. Хочется пить. А что произошло? Я так и не понял. Я, я вообще читал текст. И какая-то скотина вылезла на дорогу. Что происходит? Так, а, используйте мышь, чтобы огнеться и выбраться из машины. Давай, посмотрим. О, дробовик лежит. Ага. Так, что это такое? Наручники. И у нас поранена нога, по-моему, я так заметил. Так, нам нужно как-то выбраться отсюда. Стекло. Нужно выбить ногами. Еще бей. И еще. И еще ничего. Хорошо, все. Так, ну давай. Так, перейдите к окну, нажимаю. Посмотрите на дверь, выберите действие с помощью колесика мыши или клавишами 1 или 2. Um. Так, хорошо, ну давай выходим. Uh -huh. Uh -huh. у тебя минус нога, слушай. Так, нам нужно... Слушай, дробовик бы ты подобрал, а? Твой шериф, по-моему, уже все. Копыто откинул. Он потом лежит. Гильза. Может, ты возьмешь его? Вот, да. Смотри, не упади <сосы> только. <сосы> Кажется, пусто. Тут да. Ну, тут правда. Вот тут гильза лежит. Можно пробовать взять ее. Мне предлагает выбор. И можно ли ее как-то засунуть? Сюда. Или тут не так все работает? Ну так ты только что гильзу подобрал, у меня она пустая была. Ну, хотя гильза пустая, понятное дело. Так, что у нас тут? Надо осмотреть труп этого мужика, по-моему, с ним... все, ему конец. Mm. Это все, что можно сказать, да? Ладно. Нам нужно как-то от наручников освободиться, и меня сюда игра не пускает, то есть мне, наверное, надо что-то... Как-то взаимодействовать с ним. О, ключи. Ключи. Ключи от наручников. Все не получилось, что ли? Ну, ну. Тихо. Тихо. Еще раз попробуем. В общем, я там за член никто не укусит, а? Нет, походу укусит валя отсюда, дурак, блядь. Беги, беги, дурак, беги Беги, беги У тебя есть дробаш Ну ты хотя бы прикладом по нему шибани что ли Давай быстрее. Ой, я подобрал, подобрал, хорошо Твою мать, ну ты совсем что ли дурак Я извиняюсь Давай подбираем, хорошо Хорошо, хорошо Туда его. Ну и жесть. Man. Только подумал, никто меня реально за член там ничего не цапнет сейчас, и на. Ну ты, конечно, молодец, красавчик. Вали отсюда, дурак. Да гениально, блин, ну что ж ты такой Ты вставай, вали отсюда. это просто капец как громко в ушах это вообще забейте просто о Пронесло, фортануло. Hello. Anybody? Ну да, конечно. Ого. Смотрите, какой прикольный домик. Anyway. Да, я постоянно забываю про то, что надо озвучивать э, диалоги. Извините. Простите. Есть кто наверху? Да, тебе прям так ответят после того, что ты устроил с зомбаками я своими. Я бы налил в чашку немного вурбона, если бы можно было. <свят> Понятно. Так, ну, здесь нам больше смотреть вроде нечего. А, можно немножко ускориться на shift, я понял. Так, нам нужно забраться, получается, в раздвижные стеклянные двери. Интересно, дома кто-нибудь есть? Ну, девочку ты видел, значит, наверное, она здесь. Эй, Есть тут да, мне нужно немного помочь. Ну, что-то я не очень хочу, он сегодня Это стекло разбивать, но походу придется, да? А нет, можно просто открыть. Я вхожу, не стреляйте, ладно? Как скажешь. А черт, Эй, я не грабитель. И не один из них. Этим людям помощь может быть нужнее, чем мне. Ну, тут ты, наверное, прав. Единорог. Недорисованный, кстати. Судя по всему. Ваза с фруктами. Не настоящий черт. А зачем это, они здесь лежат? Лужа крови. Боже. Я не понимаю, почему ты такой неуклюжий чел. Ты споткнулся об труп полицейского, ты споткнулся об кровь. Ну ты, ты можешь как-то на ногах стоять твердо, мужик. А, то есть ты просто взял из стакана непонятную какую-то жидкость и выпил ее? Молодец, что красава. Что это пикает? Бомба с часовым механизмом походу. О, рация, кстати, может это она? Ладно, лишний э, лишний не будет. А это у нас что такое? Это место разграбили, не осталось почти ничего ценного. Да хватит. У вас три новых сообщения. Ну, слушай, я так понял, что здесь все разгабили. В принципе, смотреть не надо. Но вот я еще в холодильник гляну. Маршхаус, это код с саванны Но такую записку обычно оставляют няни. Понятно? Да хватит. Я слышу мерзкий пик какой. Фу. Возможно, там что-то есть. Давай глянем Мебель перевернута, повсюду кровь. Боже. Так, тут где-то поч... Это телефон пикает. Боже, здесь был ребенок. Задрал. Здесь район опустил. Какого черта? Это телек? Кабельная не работает. Нет, это не телек. Значит, там что-то другое пищит. Ага. Так, это что у нас такое? Не понял. А, вот. Фигня бесполезная. Что это у нас? А, я не ту функцию выбрал, вот. Три новых сообщения. Сообщение номер один. Время 17 часов 43 минуты. «Привет, Сандра. Это Диана. Мы все еще в саванне. У Эда был небольшой инцидент с каким-то сумасшедшим возле отеля. Поэтому нам пришлось обратиться за помощью к врачам, чтобы его посмотрели. В общем, ему не очень хорошо, поэтому сегодня вечером мы не выйдем и останемся здесь еще на день. Большое спасибо, что присматриваешь за Клементиной. Обещаю, мы успеем вернуться до твоих весенних каникул». Сообщение номер два. Время 23 часа 19 минут. Боже мой, наконец-то. Не знаю, пыталась ли ты связаться с нами. Все звонки сбрасываются. Нам не дают убраться отсюда. И ничего не говорят об, об Атланте. Я тебя очень прошу, уезжайте с Клементины из города обратно в Мариетту. Мне нужно вернуться в больницу. Обязательно сообщите в безопасности ли вы. Сообщение номер три. Время 6 часов 15... А, 51 минута. Клементина? Малышка! Если ты слышишь это, позвони в полицию. Номер 911. Мы любим тебя. Мы тебя любим. Понятно. Значит, случилось что-то очень дерьмовое. Довольно эмоционально. Папа? Эй? Нужно вести себя тише. Хорошо, он, может, скажешь, где ты? Кто это? Я Клементина. Это Hi, мой дом. Clementine. Привет, Клементина, я Ли. Ты не мой папа. No, Верно. Где твои родители? Они отправились в путешествие, think, а я осталась с Сандрой. Думаю, они в саванне, там еще лодки. в безопасности? Я на улице в домике на дереве. Они сюда не доберутся. Разумная мысль. Видишь? Ты меня видишь? Я вижу тебя через окно. Да, я тебя тоже вижу. Ух ты, ёпта, что такое? давай, что за хрень? Быстрее. Опять этот придурок спотыкает, что за хрень? Пошла вон, сволочь. Да, слушай, ты очень вовремя. Ну давай, давай, давай. Еще раз сюда. Сюда, сюда, сюда. Давай, молоток, молоток, ну. Еще раз. Вали, гадину, вали. Все. На всякий случай. Все, она сдохла. Хватит. Все. Все. Охренеть, она меня напугала. Я так смотрю, тут скримаки тоже все-таки присутствуют. Hi there. Привет mm -hmm. Здравствуй, блин Did you kill it? Ты убил ее? Не знаю, думаю, really. да Sometimes they come back. Иногда они возвращаются Have you killed one? Ты кого-то убила? No, but they get shot a lot. Нет, но они получили много you пуль Ты все это время справлялась одна Да, yeah, yeah, я хочу, now. чтобы родители вернулись домой Думаю, это понадобится какое-то время, понимаешь? Oh. Слушай, я не знаю, что случилось, но я присмотрю за тобой, пока there. их нет. Что нам теперь делать? Убираться отсюда, пока только сядет солнце, найти помощь, пока не смело. Убраться отсюда надо. Нам нужно выбираться из этого района, здесь опасно. Если эти ночи, нас будет сложнее заметить. родители могут вернуться домой. Мы будем недалеко. Попробуем найти укрытие и вернемся сюда с остальными. Твои родители не вернутся уже. Отлично, до вечера можно спрятаться в моем домике на дереве. С такой ногой подняться будет сложно, но это хорошая мысль. Пойдем, держись поближе ко мне. Так, мы дождались темноты, что-то я не знаю, это, походу, был какой-то важный выбор. Мы сейчас узнаем. Теперь мы тогда потише выйдем во двор и пойдем отсюда подальше. Okay. Хорошо. Все будет хорошо, не отходи от меня, будем идти Stay так ahead. быстро, как успею. сможем. Так, хорошо. Это ты ногой своей ковыляешь. Давай ты еще раз споткнешься обо что-нибудь. Ну так, ради прикола. Все странно, что маленькая девочка доверилась так вот незнакомому человеку. Ну, ладно. Я, пожалуй, не буду ничего про это говорить сейчас. Я уже про это сказал. <музык> да, походу да. Не, с нами точно все будет нормально, но это не точно на самом деле. Лежать. Патруль не до Джорджа. Так, тихо, стоп! Твою мать, я не успел подумать. И вариантов ответов не вижу. Твою мать, почему так быстро? Дружище, те твари не боятся пуля, а это выжившие. О чёрт, вы нормальные? Они те твари. Не я, не она. Oh, little... Черт убери, с тобой девчонка. Мы сожалеем об этом. Ну, то есть Андре сожалеет. Офицер Митч. Мое имя Шон, Шон Грин. Мое имя Шон, Грин, а это Андре, офицер Митчел. Вы видели эти консерв? один из них утащил вашего приятеля Чета. Много в лесу. Да, тот, кого мы ищем где-то здесь недалеко. О, oh, oh, черт, leg? вы здорово повредили ногу. Слушай, помоги нам отыскать монстра, который утащил and нашего друга, и мы отвезем you тебя с дочерью на ферму моего отца. Там безопасно, он еще и сможет вылечить твою ногу. Ее отец не я, я... А, присматривал за ней, пока не было родителей. Ее родители... Ладно. Неважно, кто вы, давайте двигаться. Мы просто... Да, вот, вы, вот, вы, вот вы просто, да. Бежим, бежим, залежайте в мою машину! Скорее! Стреляй, давай! А, ну ладно. Может, вы успеете свалить. Я специально его объехал. Не хотел, видимо, его мочить. Я немножко понизил графику, потому что у меня опять очень резалось изображение почему-то с высокой графикой. Ну, вернее, у меня дергалось. оно. передай отцу привет от меня. Ага, не жаль он. Честно был классным чуваком. Один из лучших. А вы берегите себя. Мы не пропадем. Ну, я надеюсь. Слава Богу, ты в порядке. Я боялся, что здесь тоже, тоже все плохо. Последние пару дней было тихо, как обычно. Старый Брэкон по-прежнему думает, что это и было хромает, но это не новость. Я столкнулся с Андерой недалеко от Атланты. Им... его убили. Нет, ты шутишь. Эти твари достали его. Пап, я не знаю, что происходит. Мне жаль, Шон. Шон. Мне жаль, Шон. Ты привел гостей. Твой парень спас нас, он может побыть. Твой парень спас нас. Рад, что он смог кому-то помочь. Так значит, ты только с дочерью? Нет, это не его дочь. Он за ней присматривал отсутствие родителей. Малышка, ты знаешь этого человека? Да. Тогда ладно. Адам, похоже, ты сильно повредил ногу. Да, с ней как-то не очень все хорошо. Я Шан, могу помочь, Шон, сбегай, посмотри, как там сестра. А, а ты присядь на крыльцо, и я пойду гляну, что у меня есть. А девочка-то умная. Давайте посмотрим. Yeah. Да, рано, рано чертовски распухла. Могло быть и хуже. Like. Так оно Seems есть. Like, Похоже, в городе все совсем плохо. Как ты сказал, тебя зовут? It's Меня зовут Ли. Приятно познакомиться, Ли. Я Хершель Грин. Как это случилось? Блин, не то нажал. Я упал. Так вот. Я уже успел увидеть эта девочка. Кто знает ничего плохого, много. Скажем, много. Много разного. Она несколько дней была одна, только мертвецы братили рядом. По-прежнему не могу себе это представить. Считай, повезло. В доме полно народу. еще одна семья из трех человек спит в хлеву. Вы с дочери можете отдохнуть там. Как только я закончу. Я не рассуждал, как тебя зовут, милый? Клем, Клементина. Даже боюсь представить Клементину тебе, что um, тебе пришлось пройти. After, Я присматриваю за ней, пока не нашлись родители. Hey, so taking... Пап, думаю, первое, что завтра нужно сделать, это укрепить забор вокруг фермы. Судя по тому, что случилось с, с твоим другом, может, это и неплохая идея. Ну, слушайте, мне пока нравится, кстати. Like... Тут пахнет как... Дерьмо. Извини, нельзя так говорить. That was a swear. Ты ругаешься? Младой, <laughs> извините, я больше не буду. Я скучаю по маме и папе. Я понимаю, Клем. Как далеко Саванна? Саванна далеко. О, окей. You, <laughs> <Слышать> <Слышать> Блин, это очень громко, это очень стрёмно, вот правда. Hey, Эй, вставай. У меня все well, чешется. Как ты же спала в хлеву, девочка, если у тебя волосах взвелись пухища, то повезло. Your но держу пари, твой away, huh? папа всех их распугал, um, да? Uh, Ее отец не я, меня Basically. зовут Ли. Dad, меня зовут Кенни. Папа, мы строим It's забор, там есть трактор тракторы, трактор. всякие такие штуки. Нам, Нам лучше идти, иначе он не успокоится. Boy, это мой парень, Кен-младший, но мы зовем его Дак, утка дальше не успел. Утка? Yeah, а, uh -huh. ему все бы Light хоть быкны. Он, он как-то утка плавает, крякает и не тонет. В последнее время это ценная черта. Кроме шуток, но, честно говоря, думаю, дело в том, что он тупой, как Стадо But Баранов. Папа! Но зато он всегда рвется что-нибудь делать. Я слышал, ты держишь путь Мейкон? Мы сидят оттуда. Что ж, Мейкон нам по пути, но я с радостью взял бы с собой парня, который может сместить пару голов, если понадобится. Посмотрим, как пойдет. See, Возможно, посмотрим, как тут все будет с Хершелем. Удачи! Он еще тот упрямец. Дак, милый, это Ли. И как зовут девочку? Клементина. Очень красивое имя. Спасибо. Что нужно приниматься за работу. Все мы видели, что эти твари могут сделать, поэтому лучше укрепить поскорее. Да, Нилсон не успел. Но мне нужен хороший прораб, можешь сесть на трактор и кричать на меня всякий раз, когда я это иду попить. На тракторе? Cool. Круто. Мы с даком пойдем. Я могу присмотреть за девочкой. Мы Please. посидим Please. здесь на крыльце, поболтаем с ней. Хорошо? А я пока тут осмотрюсь. или я осмотрюсь. Так, у нас с вами, ребят, э, серия идет 35 минут. Сегодня у меня возможности записывать длинную серию нету, к сожалению. Плюс я еще немного болею. Э, Заговориться всеми кого-то встретить хорошо, я помню. Я плюс еще немного болею. У меня с голосом, наверное, вы заметили какие-нибудь изменения. В общем, да, ребят, э, свет у меня, кстати, профессионального нет, если что. Так что, если вам вдруг не нравится качество вебки, извините, пожалуйста. Света у меня нету. Есть только светодиодная лента. В общем, ладно, ребят, давайте в следующий раз с вами продолжим. Пока я должен сказать, что мне все очень нравится. Игра очень прикольная, моментами стрёмная. Я реально тут пару раз навалил в штаны кучу. На этом я с вами давайте на сегодня попрощаюсь. Обязательно ждите новых серий. Мы обязательно пройдем все, все эпизоды, все сезоны, потому что мне давно советовали эту игру. Говорят, что она поинтереснее Игры Престолов от Тейл Для меня, конечно, игра Престолов пока... The best, но вот даже вот начав, начав эту это прохождение The Walking Dead, могу сказать, что пока игра мне очень нравится. Будем смотреть уже дальше, насколько она меня заденет, зацепит. Ладно. Всем хорошего настроения, ребята. играйте в хорошие игры. Пока-пока.